С повесткой, которая в Государственной Думе, понятно, она праздничная. Поговорим и говорим, будем, говорить будем о празднике «Одне космонавтики». Но, как учит нас Владимир Ильич Ленин, говорить нужно прежде всего о проблемах праздника. И здесь одна из ключевых проблем – сильнейшее отставание Российской Федерации в развитии космических пусках и одна из ключевых проблем, которые мы сейчас со всеми сталкиваемся в ходе специальной военной операции. Вот на зоной СВО 110 спутников иностранных, 70 американских, остальные Великобритания, и ЕС. Вооруженные силы киевского режима имеют возможность ежедневно получать два утром и вечером ежедневно снимки любой местности точки местности, то есть расположение наших частей. Как пишут в открытых источниках, мы можем получать такие снимки только в интервале раз в две недели. Ну, берем по количеству спутниковой группировки. Спутниковая группировка только 4% от общей Российской Федерации от того, что сейчас летает в космосе. Понятно, Соединенные Штаты, ЕС, Великобритания, это порядка 76%, ну, 10% Китай. Хорошо, что сейчас во время визита с Си Цзиньпиня наше руководство договорилось о координации, в том числе космической деятельности, но 10% китайских спутников, 4% российских, 14% при подавляющем большинстве преимуществе стран НАТО. Я к чему это говорю? К тому, что наверняка наряду с расследованием деятельности господина Сердюкова в отношении армии, наверное, нужно ставить вопросы о парламентском расследовании деятельности так называемой группировки «Царские волки» во главе с господином Рогозиным. Ну, это их самоназвание «Царские волки», потому что основное обрушение произошло как раз в период его руководства Роскосмосом. Новое руководство предпринимает определенные меры, но даже в этом году, Количество пусков у нас будет меньше, чем это было до периода начала специальной военной операции. Вы сами понимаете, что характер боевых действий в зоне СВО, он прежде всего предполагает и развитую космическую группировку. Поэтому, празднуя День космонавтики, выходит невольно восклицать, ну как там сейчас в интернете мем, мемы, да Юра, извини, мы все как там, потеряли. потеряли. Да, вот так вот культурно выражаясь. День космонавтики также актуализирует и тему обращения КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова о недопустимости драпировки Мавзолея в Дни великих торжеств и прежде всего перед 9 мая. Напомню: Юрий Гагарин приветствовал страну стоя с трибуны Мавзолея. Да, это был высший подвиг советской цивилизации, это было одно из высших достижений. И также, как Победа Великой Отечественной войны, она связана с мавзолеем. Использование всяческих фанерок, как об этом справедливо пишет в обращении к Путину Геннадий Андреевич, недопустимо в условиях специальной военной операции и разговоров о необходимости консолидации общества. Поэтому я думаю, что наша партия будет дальше активно поднимать тему сохранения исторического облика мавзолея, и символического значения этого, в том числе и для проведения специальной военной операции. Операции. Ну и э, в связи с необходимостью темы консолидации в период СВО, э, мимо фракции не прошло заявление господина Костина о том, это ВТБ банк, что срочно нужно проводить новый этап приватизации, э, Совкомфлот, Аэроф, э, Алроса, да, наш алмазный гигант, должны быть приватизированы, и господин Костин обещает 1 триллион э, рублей в бюджет. Я думаю, нужно поблагодарить господина Костина за заботу потому что он реанимирует опять тему пересмотра итогов приватизации и прежде всего пресловутых залоговых аукционов. Напомню, счетная палата, документ счетной палаты под руководством Степашина до сих пор лежит и не реализован. И по подсчетам только если мы откажемся, вернем в госсобственность то, что ушло по результатам залоговых аукционов, в бюджет получит немедленно 5-7 триллионов рублей. Так что сравните Костинскую распродажу и доход 1 триллион и 5-7 от возврата того, что у всевозможных Дерипасок и потаненных в государстве. Государственный бюджет необходимо свернуть. Все будет, как говорится, на пользу народу и нашей победы в ходе специальной военной операции. И сегодня один из законопроектов посвящен изменению в закон о регулировании торговой деятельности. Мы настаиваем на введении строгих ограничений на закупочные цены. И вот это, по сути дела, восстание, которое в Алтайском крае против низких закупочных цен, когда наши федерации, Фермеры получают только 20, 19, 16 рублей за литр молока, да, а посмотрите, под 100 рублей оно в гипермаркетах, поэтому мы будем призывать Единую Россию и правительство, говорить им, хватит кормить зарубежных ритейлеров, хватит работать на перекупщиков и спекулянтов, повернитесь к русскому народу, повернитесь к русскому фермеру. И это будет одна из задач при обсуждении сегодняшнего закона. Михаил Матвеев, депутат. Промышленного избирательного округа 162 города Самары Это именно тот округ, где делают космические корабли Именно на самарской ракете, куберской ракете Юрий Гагарин летал в космос И, конечно, я всех вас поздравляю с этим праздником Он является профессиональным для многих моих избирателей, инженеров, рабочих Которые производят космические корабли, производят двигатели И, конечно, то, что сейчас сказал мой коллега Сергей Павлович Действительно является очень важной задачей – это развитие космической отрасли. Несколько настораживает то, что на космических предприятиях, в частности на РКЦ «Прогресс» в городе Самаре, идут достаточно заметные сокращения сейчас, в данный момент. Называются цифры до тысячи человек, и поэтому, конечно же, я как депутат буду внимательно следить за этим, направлены соответствующие запросы в Роскосмос, почему это происходит и каким образом мы можем достичь тех задач, которые стоят перед Россией. А это не только космос, это не только гражданский сектор, но и военный, как вы понимаете, без серьезных усилий и вложений в те головные предприятия Роскосмоса, которые существуют, в том числе Самарская. Вчера состоялся круглый стол, который проводила фракция КПРФ, посвященная мусорной реформе. Это еще информационным поводом является, пока еще сутки даже не прошли. Основное, скажет мой коллега Олег Михайлов, я скажу только о нескольких проблемах, которые там были обозначены. Очень остро стоит проблема и в Московской области, и в Самарской, и еще в ряде других регионов взимания платы за мусор, говоря простым языком, с квадратных метров площади, а не с людей. То есть фактически получается, что люди платят колоссальные средства в виде второго налога на недвижимость. Неважно, живут они в квартире, не живут. В то время как в советские годы и последующие был только единственный способ учета мусора, это по контейнерам, в зависимости от фактических вывоза контейнеров, которые от многоквартирных домов или э, предприятий э, вывозятся. Поэтому оди, одна из главных рекомендаций к правительственному часу, который состоится 19 числа, посвященной мусорной реформе с участием вице-премьера Виктория Абрамченко, это э, на уровне правительства э, принять решение о том, что взимание платы, администрирование взимания платы, нормативы за ТКО с квадратного метра площади необходимо отменить как экономически необоснованного и взимать плату только исключительно э, по факту и исходя, исходя из количества людей. Сегодня День Космонавтики, я вас с этим праздником всех поздравляю. Сегодня мысли устремлены в космос, к звездам. Однако не надо забывать то, что происходит на нашей бренной земле. На нашей бренной земле полно мусора, твердокоммунальных отходов, которые до сих пор захорониваются на полигонах. И именно этому вопросу обращению твердокоммунальных отходов был посвящен вчерашний круглый стол, который мы во фракции проводили хочу обратить ваше внимание что даже на сегодняшний день несмотря на то что мусорная реформа у нас идет 2018 года фактически практически 90 процентов всех образуемых ТКО на сегодняшний момент находится на полигонах да то есть захораниваться на полигонах всего лишь около 12 процентов идут на раздельный сбор это конечно же никого не устраивает И те эксперты которые вчера присутствовали на круглом столе обращали на это внимание кроме того обсуждался вопрос связанный с мусоросжиганием, как наиболее неприоритетным направлением реализации мусорной реформы. Ключевой посыл, который мы пытались донести до правительства и до граждан, и до общественности, заключается в том, что необходимо не только стараться снизить, необходимо в первую очередь стараться снизить количество образуемых твердых коммунальных отходов. Мы приветствуем тот закон, который был принят в рамках значит, реализации этого плана по снижению пластика на озере Байкал. Я считаю, что необходимо распространить эту практику на всю территорию Российской Федерации. Мы подготовили очень обширные рекомендации. Предлагаю всем с ними ознакомиться. И если они будут приняты, безусловно, мы сможем решить мусорную проблему в пределах Российской Федерации. Спасибо. Спасибо.